Банде Гуру Пада Дандам Си Саходитам Си Ванча Калпатарува Шакипасинда Бавача Батитананга Папуни Бавашна Вибьо Намунамаха Муканкарути Бача Лангпунгун Лангайтигирим Навакти ваде деви саттваттвойи намо нама Нараяно намаскитто тато жайо мудире сангхирта Садану ракто гуру бхакти жуко, бхакти прамадакша жагуд варуне, дхийам сада паривабакна мабистуду хм, тетхас сева виринчену там сараннам, бхита ти хм Банде Махапуру Сатичаруна Равиндан, Ядпада Паллабана Кочандама Ниччатая, Бисфуриджито Кумапигопава Сри Кисна Чайтанна Гаура Винда. Сри Кришна, Кришна, Харе ШАНКИРТА НАИ КАВИДАРО КАМАЛАЙАТАКШО ВИШАМ БАРО ВИЖА БАРО ЖУГДАРМ ПАЛО БАНДЕЙ ЖАГАТ ПРИЯ КАРО КАРУНА ВТАРО ХАРЕ Кришна ХАРЕ Кришна Кришна Кришна ХАРЕ ХАРЕ Рама, рама, рама, рама, рама, рама, Буктин чамуктин чадада синитам, Бхаванурупе насадан наранам, Ганга таранграмания Нара, вы знаете, прияма, ангамма, ангамма, барана сипура, ангамма, ангамма, ангамма, ангамма, Амнишинга Махамхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Джассасти Хактирев Хагавати Акинчана, Сарабхагуну Истатру Шамашатисура. Хару Абхакту Шакутоху Махадуна, Акинчана, Haru avakta shakuto Mahmad guna manurati noasato dhabato viagosti pati yes. Sisila Bhakti Sidhanto Sarushati Goswami Tagapad Paramangsa Jagadguru nothing in this material world nothing in this material world Гауди Гуштипати, Шишила Бхагавадсиданта, Сарасвати Гусами сказал, что ничего в этом мире не может привлечь гуру вишнавав. Гуру Вешнава не чувствует никакого влечения ни к чему мирскому. Для них это невозможно. Гуди Гуштипати, Сищала Бхагатисиданта Сарасвати Гасами такой. А Прабхупад сказал, что Гувачна вы никогда не чувствует увлечения ни к чему мирскому. Поскольку они обретают Амриту, они и после обретения Амриты. Кто может, <реку> люди, люди уже не, не стремятся к каким-то скверным испражнениям. Тот, кто обрел вкус нектара, <реку> вкус амриты, он уже не стремится к каким-то скверным вещам. Амрита значит бхакти. <реку> Май... Бхакти это амрита. И, И поэтому те чистые горовечная, они не чувствуют никакого влечения к материальным влечениям. вещам. Какое, что значит влечение? Любое влечение, оно возникает из-за влияния майя. Лапапуджа пратишта, pra Камени, камчана, стремление к славе, к противоположному полу, к богатству, это все. Влияние мои люди понимают значимость обычных материальных вещей. People understand the utility И вот люди понимают прамени, канча, пратишта, про практичность денег противоположного было какой-то славы, но about... они не имеют никакого представления, about... представления о пользе бхакти. So, Или если они думают, что они что-то знают, но это не совершенно. Если мы чувствуем важность чего-либо, мы стремимся к этому и прилагаем наши усилия, но чтобы обрести бхакти, мы не можем обрести бхакти, поскольку не понимаем важности бхакти. Люди всегда заняты подсчетом прибыли и убытков. Но кто может Но посвятить жизнь Гуру, Ваишнаву и Бхагавану, что Но они думают, что они получат? И таким образом они, они, они не могут ничего обрести. Много раз мы уже говорили, что Бхакти находится на нейтральном уровне, на нейтральной платформе. Бхакти находится на нейтральном уровне. Бхакти никогда не подвержена чему то влиянию. Я говорил так много вещей. Кто-то думает, что махарадж из-за сукрития мы можем обрести бхакти. Если бхакти обреталась бы только из-за сукрития, то тогда, несомненно, бхакти не было бы нейтрально. Как нейтрально? Как, а как бхакти нейтрально? Бхакти не нейтральная. Бхакти... Если Бхакти бы смотрела на то, если your сукрити your у кого-то или нет, то Бхакти не было бы нейтрально И вот в соответствии с нашим. Если кто-то думает, что из-за какого-то сукрити люди обретают Бхакти, это uh, признак happens? того, что люди не понимают, что такое Бхакти. Какие благочестивые действия они могут дать нам Бхакти? Или если Бхакти зависела от каких-то благочестивых действий, то это бы доказывало, что Бхакти не беспристрастно. Но часто говорится, что Бхакти, но беспристрастно я говорил так много вещей, но все же я не остался довольным. И главное в том, что, то, что в Гите Бхагаван уже сказал, мы забыли. И is the main problem. You forget everything. To remember everything все это бхакти, To а Забывать это не бхакти. А если мы не помним, забываем все, что связано с Бхагаваном, это Нельзя сказать, что у нас в бхакти есть. Вот в Гите Бхагаван говорит. Все дживы, все души, они находятся под влиянием Мои. Они очарованы Мои. Они не знают, Но что Бхагаван не заинтересован в Сукрите, в сукрите. или Душкрите, ни в каких ну, благочестивых или, или удобных действиях, есть разные сукрити. виды Сукрите видов виды мы можем обрести. О, это Бхактион Мухи Сукрити. Если мы несознанно делаем что-то для чистой головы, нам дама-то, это может дать сукритию. Но это Бхактион Мухи Сукрития, это может помочь нам обрести Бхактива в будущем. Это Бхактилмухи Сукрити сдается другое Сукрити. Это Бхаганмухи Сукрити. И вот день за днем мы можем увеличивать. Бхактилмухи Сукрити значит и вот мы как всегда должны смотреть like за собой, наблюдать за своими После, желаниями, что мы хотим, к чему стремимся, должны контролировать свой беспокойный ум. Поэтому Горкиша у нас Бабджи говорит утром. Мы должны бить себя по лицу сапхами, чтобы отругать наш беспокойный ум. Это наставление Горки Шарда Звабжа И таким образом мы знаем, Сукрити не может помочь нам обрети бхакти, если бы оно могло, то бхакти зависело бы от сукрии. Но Гуру Гуру без No have no idea. Not taken shelter of Gurudev, Krishna, of nothing. But still are going to give something to pure Vishnu. It can give some bhakti mukya sukrati without background, no, don't know why, what will happen if I give. This way actually bhakti no is always neutral. И вот по Бхакти, но всегда нейтрально. И все же я так много еще говорил об этом. Но все же кто-то выражает сомнения. И вот первое, то, что мой вопрос вам можете ли вы найти какую-то причину Вишну или Кришну? И вот это мой вопрос вам есть ли какая-то причина Кришна или Вишну Почему ее нет? Поскольку это невозможно. Ишварах Саан, ну, и вот в этой шлоке говорится Ишварах Парамакришна. Каждая причина, и у нее есть причины и последствия. Но... Вишну и Кришна без причины. Если мы не можем найти никакой причины Ахайтуки, или Хейтуки или если мы не можем найти никакой причины Вишну или Кришна то как мы можем найти причину Бхакти, поскольку Бхакти — это сваруф И вот эти сваруф бхакти не отличны от Кришны. И так или иначе, если мы, куда бы мы ни шли, если мы не можем найти причину Вишну, вишну Кришны, то причину бхакти, тем более, как still, найти. И все yes. же я говорил, да, no нет причины бхакти, но все же simply... я могу сказать с полной уверенностью то, что все, что связано с Вишну Вайшнавами, дама, нама, парикара, их спутники и все, что связано с ними, если я могу развить какое-то позитивное настроение, склонность к служению им, если я скажу, почему вы совершаете бхакти, почему вы выражаете, почему у вас есть склонность к служению, это должно быть. Поскольку Дживатма, она вечная вечное сердце Бхагавана, что в Бхагаване, то и внутри Джива, Джива Сварапахой, Кришна Нитидас. И вот это естественно то, что обусловленная душа. Can do bhakti Она может совершать бхакти, бхагавану, no no. без этого нет никакой альтернативы. С нашими руками, ногами, eyes, глазами, yes, ушами, tongue, языком, все, все кому служится служить той атме, сверхдуши. У нас нет никаких представлений об этом, неосознанно. Осознанно или неосознанно, все и каждый они слушают душе, а они только Какие-то приватные представления получают о чем-то, если кто-то любит кого-то, что-то настроение, что-то природу, что связано с душой. И если мы любим кого-то, главная причина, потому что душа пребывает в этом человеке, мать любит ребенка, поскольку душа в нем есть. Going to son going to love mother. Сын любит мать, и поскольку душа присутствует в матери. Отец любит своего сына то по той же причине. И люди любят свою собственность, свое богатство, свое здание, потому что душа в какой-то степени пребывает во всем этом. Если бы души бы не было, душа уйдет из всего этого, то что толку от всего этого. На самом деле душа наслаждается, поэтому в Упанишадах говорится вот такие слова говорятся. Мы любим других только в связи с душой. Когда душа оставляет наше тело или тело наших любимых, то все наши чувства моментально испаряются, как если душа уйдет с тело ребенка, мать может горевать какое-то время, но потом она никакой привязанности не будет испытывать. Это тело этого умершего ребенка сожгут. И поэтому в Упанишаде говорится, что мы думаем о Бхагаване, делаем то это все в связи с душой. Если бы не было бы души, то что толку? Если я Enormous amount of property. Whatever Дам вам огромное количество богатства, все, что вы хотите, любой драгоценности. Даже в вы не можете использовать я хочу дать вам. Но я хочу Like Но ну, если вот такого no человека, которому дать любое богатство и nobody закрыть, поместить какой-то безлюдный остров, где он будет один наедине со своими no сокровищами, God. драгоценностями, бриллиантами, то что -то угодно это ему вскоре очень надоест? Huh? Why not? I can give you property, you are running for property. I can give you everything. But Maharaj is not possible. Because without Atma, не наслаждаться, поскольку души. Same question, mm, в этом нет. И такой же вопрос. Our... Наш Ардюна Арджуна спросил у Бога Бхагавана Кришны. Зачем нам все, это богатство у нас? That's если Бхагаван был, был один без преданных, то как бы он жил, Бхагавану надоело вскоре бы все. И поэтому Бхагавататтва включает в себя Бхагавана преданных, его даму, его спутников, его все разнообразие, великолепие и все прочее, что связано с ним. Бхагаван, он не один, Бхагаван без преданных, он не может жить. И поэтому мы должны помнить и думать о том, что в тот день, когда мы осознаем, что Бхагаван, Шилапахупад, Бхактун Такур, не хотят дать нам такое сокровище, которое имеет Настоящие сокровища не хотят нам дать, и сейчас мы стремимся за каким-то миражом. И вот, и, и вот если человеку дать любые сокровища и изолировать на каком-то небитом острове, то он не будет чувствовать никакой радости. И также, когда Джанжает сказална сказал Джай -джай, когда в итоге и когда в итоге порикчат хотел после того как Кришна ушел из этого мира все испытывала такую пустоту, все испытывали такую пустоту егоджанаха он был назначен царем от и вот Ваджарнабха вот плакала. что я могу сделать, я один, ради кого я могу жить, какова польза от этого царства, что толку, одни поля и деревья вокруг, все в Раджавасе ушли из Кришны, и такой же случай с Рамачандрой. Когда Рамачанда ушел из этого мира, то все Айодхипури она упустила. она говорит, что толку ты сделал меня царем этого царства, но что я буду делать с этим царством? Никого нет, правитель, какова обязанность правителя? И тогда опять Парикхид Махараджи решил, И, И вот он собрал всех браманов с Индии, Брахманов, He wanted to arrange their rehabilitation in И вот они хотели их пере, пере, пере, хотели переместить, их, переехать их во Бриндаван, чтобы они переехали. Дали какую-то землю, какие-то там удобства. И вот эти все новые люди приехали в Мадхоу, чтобы жить там. И таким образом, они не, враж... не настоящие Браджаваси, они живут во Враджа. Но нельзя сказать, что они настоящие Браджаваси. Браджаваси, значит, те, кто изначальные Браджаваси, кто были с Кришной, потом эти пришли, появились. Хираваси зовутся, они не Браджаваси или Хеваси, ну, при, пришла, в общем. Если мы не можем найти причину Вишну, причину Кришны, то, несомненно, то мы не можем найти причину Бхакти. Бхакти — это сваупсакти. Если нет причины Кришны, то нет причины Бхакти, Девина все же я хочу, поскольку вы не можете достичь того уровня, Ваше чувство не может достичь, и поэтому я объяснял так. И вот если кто-то выражает какое-то позитивное настроение Кришна Бхаджина, это естественно, хотя не все чувствуют вдохновение для Кришна Баджана. If some of them going to put Если кто-то выражает какое-то позитивное настроение, case, то в этом случае мы можем связать to... это. И вот, ну, в общем, смысл в том, что Бхакти не может... Бхагаван, Бхагаван не может Бхакти дать нам Бхакти непосредственно. Мы не можем ожидать, что Бхакти снисходит с небес. От самого Бхагавана нет. Бхакти оно всегда приходит через преданных. И поэтому со всех углов, со всех точек зрения вопросы различные могут возникать. Маддхо-маддхикари, например, у него есть способность суждения, он может разделять хорошее и плохое, и все остальное. И вот если Маддхо-маддхикари видит, что у кого-то позитивное настроение, и в этом случае, если маддхо дарует милость такому человеку, что плохого в этом, Маддхо-маддхикари, он не дает бхакти всем, Матья -Мать у него есть свое осуждение, поскольку Матья -Мать его определение, я уже сказал. И вот мы можем иметь отношения -мо. с Ишваром, такие прекрасные любовные отношения Пре с Ишваром, Верховным Господом. У нас может быть такое чувство любви к Бхагавану, дружба с чистыми преданными и с другими преданными, мы должны служить им. Поскольку служень, служением, благодаря служению чистым Гуава Бхаз... Ващинава, <губовашним> будет доволен нами, много раз Бхагаван говорил, что мы должны иметь дружбу с чистыми преднами и балиш, те, кто невежественные не, не, не люди, невинные. Если что-то делать неправильно, но не специально а из-за невежества. И те, кто ненавидят чистых гурвачного, их нужно избегать. И вот Матью Матхи Карри, они по-разному ведут себя с различными категориями вот этих вышеперечисленных людей. Но Парамхамса они не видят разницы, не видят ничего плохого. И поэтому Хамса, он не может дать нам какое-то учение. Иногда может что-то сказать, как Горки Шудас Бабуджи Махрадж", но обычно такое невозможно для них. Они специально снисходят на уровень матья матья чтобы проповедовать если таким образом, причины, если нет никакой причины, Вишну, Кришне, и нет никакой причины бхакти также. И вот бхакти, мы можем сказать, что Шила много раз говорил, что бхакти — это естественная функция нашей души. И мы можем признать, что бхакти это естественная функция души и дживатма должна по идее, Служить, если мы с... почему, какова причина всему этого? Нет, нет причины вишну. Бхагаван, Кришна, Кришна Вишну, нет причины бхагаван, и у Бхакти Бхагаване нет причины, поэтому Сила Пахопатпа возгласил, что Бхакти это естественная функция души. Нет никакой причины за этим, все дживы, они снисходят с Бхагавана, из Бхагавана. У Бхагавана, у джив нет какого-то отдельного существования. Все они мои части. Все дживы, они части энергии Бхагавана. Но это не значит, что мы думаем, что можно разделить Бхагавана на части? Нет, это не так. Если кто-то думает, что Бхагаван говорит так, и мамаева амсу значит часть, и часть Бхагавана. Что значит часть Бхагавана? Часть Бхагавана значит не отличная от Бхагавана, поскольку любое пурнавасту, если мы разделим это пурнавасту, то пурнавасту и останется пурной целым, то есть целое, если ну, в трансцендентном мире от целого отнять что-то целое, то целое будет и целое останется в остатке, также от пылинки в трансцендентном если от нее что-то отнять, I mean, то она все равно будет целое, И трансцендентные чувства Бхагавана не могут выполнять функции других э, органов чувств. Любые органы чувств могут выполнять функции других. Бхагаван, он руками может есть, руками смотреть, руками ходить и все остальное. Вот В этой логике говорится: Бхагаван не такой, как мы, которые могут только видеть глазами и ничего больше не могут делать, нет, он может делать все. И таким образом мы должны осознать, понять эту философию. После Харикатхи мы должны размышлять на душслышанном. И вот эти чистые преданные, как Рагунанда Нандана как Вам Шиваддас Бабаджи Махараджи. Какие великие преданные они, какое благо мы можем обрести от них. Если мы осознаем это, то мы не сможем, то мы всегда будем говорить о славе Гуру Ваишнавов, поскольку это единственный путь. Если мы сможем прославить Гуру Ваишнавов, то тогда Несомненно, мы сможем избавиться от влияния Майя. Если мы пославим Гуру Вишнавов, то тогда мы сможем обрести, обрести свободу от Майя. если кто-то будет изучать Веду Виданто, -то, то в Бхагаватам говорится, что гораздо лучше служить чистым Гуру Вишном, нам не нужно изучать Веду веданту поскольку служить Гуру Вишном проще. И вот так for много энергии мы посвящаем you know, каким-то материальным вещам. Sutasapamsam Suchi Rasamasya. Try to remember this though. Sutasapamsam Suchi Rasamasya. Sutasapamsam Suchi Rasamasya. Nanjosa Suri Britat Tatat Gunanu Sabanam Mukunda Padara Bindha Hideesh It is written in Bhagavatam. И вот же Боготам, говорится, даже после того, <связывая> кто-то <связывая> может изучать Веданту, Шастра. Те чистые преданные держат лотосные стопы Бхагавана в своем сердце. Если мы сможем пославить таких вашнав, то тогда мы несомненно обретем благо. <coughs> Бхактия – это естественная функция нашей души, мы знаем, но все же мы должны ждать милости, чисто Гуру вот вам, с он такой великий парамагамса, и видя, мы должны видеть признаки Гороба-шнауфа. Если мы посмотрим, то мы найдем их взгляд, буквально пусто, пуст, они не смотрят ни на какие материальные вещи, их, Даршан, он, их, видень, их взгляд он пуст, они не смотрят с привязанностью на эти материальные вещи, их внимание всегда поглощено лотосным стопам гурнитая. Шиллопахопад много раз говорил, если что-то случается, If anything unusual going to happen. Если что-то случается необычное, очень плохое. Но Шила Павлова говорил, что в Амшимбады Махарадж он всегда видел недостатки в себе, а не в Гуранитае. Кто-то сломал ему Базанкутир, что-то украл у него. Он не говорил ничего. И Шилапархапад говорит, у нас, Вамшивадджа ма Махарадж, если что-то случается плохое, какая-то опасность, но все же Парамахамса Куркеш ⁇ лдасбаджа всегда он находил недостатки в себе. И это природа Гуру Вишна. И вот были. От бабушек родился в семье рыбаков. Но мы. Хотим пить воду, мыши его ступа. И вопрос возникает: можем мы ли мы? Можем ли мы ожидать получить воду, мощь или нет? Сколько служения мы совершили, чтобы стать достойными от этого? Сам Богован пил воду, мощь судама бипра. В тот день, когда мы осознаем сердце Кришны. Вы можете находиться здесь, вы будете просто плакать. И таким образом, Горг Кью Шор Баба Джи Махарадж, Бонг если мы только помним их сутра, то мы достигнем успеха в нашей жизни. И вот он был на берегу Ганги. Он постоянно какие-то змеи залебал к окну, не прогонял. So you know, Змеям тоже нужно где-то жить, он думал, пускай живут. Сколько любви он имел каждой душе. Это настроение овощного. И поэтому они могут проповедовать. А жестокие, завистливые люди, обманщики, они не должны проповедовать. Поскольку из-за их так называемой проповеди ничего хорошего не будет. They cannot realize the heart of Guru Vaishnava, how they can transfer the heart of Guru Vaishnava. If I don't understand myself, how I can say Prabhupada was this, Prabhupada was this? Only I can memorize from philosophy. How I can say, how I can glorify Prabhupada? Of course, everybody likes to avoid Prabhupada. You can go thousands of Harigata, you can search on the internet. Я могу поставить проблему перед вами, тысячи может быть, Вы можете как они благословляют Павпаду и Гурдия-Матху, я имею в виду, те, кто не Mm -hmm. They wanted to make a trident, you know? They wanted to make a trident to kill Goryamata. Kesaku Sima is speaking. Goryatin, Thakur, Paratakta Sima, And our Achinta Vedavet, you know? You know, these kind of books, Kesaku is speaking, they are making. One trident to kill Gauriamatu. This is their devotional activity. Better you can leave bhajan. Better you can leave bhajan. Still someday you can someday you can get some benefit. Better you can leave bhajan. But don't go against Guru Vaishnavya. Bhangshidas Bhavaji Maharaj. There is no question of protein and vitamin. Because protein and vitamin all inside the heart. Right from the night time, doing bhajan. И вот вам, с самого Таос совершал баджан внутри своей хижины. Кто-то приносил ему плоды и фрукты. Поскольку две двери не было бы его, там, в его хижине, то мимо проходящие коровы быки заходили и съедали все. И баба джи баба повторил харинам, не возмущался, говорил, ешьте, ешьте. А один двор дает, другой забирает. Почему Гуровичного не заинтересованы в деньгах и положении в обществе? Они уверены, что когда по-настоящему надо, то Господь пошлет все, что нужно. И вот, now... that ox going to enter the не, маленький даже какаукаува туда не заходила полностью, только голову свала, и то, что доставала ела. Но он видел в этом милость Кришны, что кто-то дает, кто-то забирает. Он видел, Кишна что Кришна в форме кого-то принес fruit. ему фрукты so и цветия, а потом тоже Кришна в форме коровы съелся. Кто-то думает, что без денег нельзя жить, но если посмотреть, сколько живых существ живет без всяких денег. Все птицы, животные, они счастливо живут, не работая, они находят что-то, едят, и все Кришна посылает. Если по посчитать, сколько души зарабатывают что-то, сколько нет, просто живут на милости Кришны. Мы не можем поверить. В этом главная проблема в тот день, когда мы поверим, и все проблемы они решатся. У нас есть какое-то ложное эго, какое-то чувство. Думаем, что мы делающие вот городе Шода и Бабаджимарашивам, Шривада Баба жили. В, в, в, в таких хижинах на берегу Гуганги иногда весь день в типа Шали-Киртон а, около полуночи а, точнее около полудня шли на, на рынок Who is going to throw one here? И вот вам Шивадас Баба Джимарадж ходил и, на рынок с пустыми руками, и собирал и, то, что, ну, что, что непригодно для продажи, нет, и, и, у, у, у него и, даже одежды не, не было. Вверх, в смысле вверх, на шее, которые носят бахирвасу, спрашивали, почему у вас нету бахирваса? Вот внешняя одежда я, я не ношу, поэтому он только в колпе не ходил если сейчас я встречу такого великого щного то я побегу обниму его но к сожалению таких уже нет и таким образом баб зарад так подбирал всякие непригодные для продажи овощи. Приходил. резал их. песню о песню времени и вот уже было три, пока он на на нарезал все овощи, потом пошел Гангу, мы мыл это все. By chance, getting some nice brinjil, not spoiling. Then Baba is thinking, I can make some brinjal pie, a gold nita I can like. So I'm going to make the brinjal into pieces, plot, in brinjil pie, you know. And in the, there is one pan, putting some oil. After that, Baba is going to give brinjil piece, Wow. И вот, если он попадался на well, какой-то неиспрощенный well, баклажан, он well, well, uh, жарил to... в масле и руками переворачивал I'm без всяких этих ложек. Если мы что-то делаем, мы смотрим, как бы не обжечься, он руками все переворачивал well, без I'm всяких I'm ложек. So И вот до какого уровня мы должны дойти? Мы, мы должны осознать настроение тех чистых горбачного. Какие-то иногда какие-то богатые люди приходили, дарили украшения горни и вот он спрашивал те, что то что кто-то вам украшения подарил, хотите надеть. И вот он надевал даже какие-то серебряные золотые украшения, но двери не было, их часто, -часто воровали. Какие-то воры приходили, все забирали. Hey, и вот он Whom приходил и спрашивал hey? кому вы отдали эти украшения? Ornament? Ornament. Whom you have given? дишо In Dakai language Гуэйна, каре дишо Тумаджонно то дейче For you But why you give this? no Ornament? Hey? Why? gone? Repeatedly asking What вот у speaking and nobody knows. Yeah? Ah? Oh. Going, going to a house, climbing the rock and knocking the door Goul -Nitté Goul -Nitté сказали кому, кто забрал их украшения, он шел к ним домой стучал, говорил, что, ну не, не так вежливо обращался они сказал, что Ему have, uh, тут uh, uh, Гурнитай сказали, что вы забрали uh, их, uh, их украшения. просят вернуть. И вот какой-то демон вышел, который забрал это and I push, throw oh. in a you know, rock, fall down ground and become broken. Who is going to take to hospital? Yes. Ma, not interested. Okay, leg broken with uh, this leg, coming, you know, by, you know, by pushing with hand, coming back to Bhajan Kutir, и вот он пришел, говорит, Гурнитай, так Храмая сказал, что ты отдал ему украшение, сейчас не отпобили за тебя. Because that time it was not a divi division of Bengal, it is India, total India, Bangladesh. Sometime Baba Ji Maharaj is walking and walking walking, going to Bangladesh, actors in Bangladesh. Sometime going to Bardo, why going? Why? What reason? Nobody can know. Baba Ji Maharaj is going there. Why going? Nobody knows. What is the reason you are going? I don't know, going. Maharaj. и вот однажды наши предные встретились с помощью вода сбавоч в деревне поклонились ему We have one function there. пригласили на праздник. И вот так они пригласили его на праздник, что сказал, да-да, вот пойду. он не говорит, я не могу Потому что его, ментальный полностью Somebody asking out of, you know, habit, you know. его сказали что большой праздник много саду приходят <рисотворенно> давайте вы с нами идете и дети то сказал хорошо вот сейчас <принимание> пойду но не получилось у него по, поскольку по дороге он увидел дерево баньяна, очень обрадовался, что это вамшивад. Сел под этим деревом. Когда он встречал баньяновое дерево по дороге, он открывал свою сумку, начинал арте, поклонение этому дереву, и видел вамшидари, радарани, кришну. Но мы не можем этого видеть. Ну, что он делает. И вот он чувствовал огромную радость видя дерева. что это баньян, и в никуда Я забывал, что ему куда-то нужно идти. В это природа чистых гурвейшнавов, их ум он полностью погружен духовным, и отсутствует в этом материальном мире, как удова. Видура спросил множество вещей, но Удав не мог слышать их. Он уже ушел в уме, он уже, ее ум уже ушел с духовный мир. Так много вопросов. Видура спрашивает, и внезапно, по желанию Видура Махараджа, постепенно он открыл глаза, как будто он был во сне. Он был на Голукадане. Ты пришел. И, и вот он пытался какой-то поддержать нормальное состояние, и вот таким образом, образом настроение чистой гуру Вечно мы не можем понять. И день за днем мы совершаем оскорбление в адрес лотос на стоп гуру. Мы думаем, что они такие же, как мы. Пытайтесь понять настроение вашнава, что они имеют в виду, что они хотят сказать. Это не то, как смотрите, Гуранга Махапрабху хочет выразить почтение Сидада Гуса Махараджа. Если, а, если, а, если кто-то оскорбляет, то вот это а? показывает -а? нам ничтожность <сосателем> а, такого оскорбителя. They have jealousy. You like to take all Gosala everything? Who among you can like to take? You promise me. But you have to take care. I can give you. I like to make free. They think so. This way, Bhangshitas Bhaji Maharaj. Yeah, Bamshiva does Bhaji Maharaj. It is really tip and slow to get lesson получить урок от таких возвышенных преданных. И поэтому Сила Прабхупат, он обычно говорил, если кто-то спрашивал позволение получить Дашан Вашивадусбаруджи Махараджи, тот не позволял, что мы можем приватно понять его, что они делают. И вот чистые гуру Вайшнавы мы можем любить их всем сердцем. Но если мы видим, увидим что-то, что не можем гармонизировать со своим пониманием, то можем сделать вывод, что они не, не, не цивилизованно живут какой-то дик дикой жизни, ходят в одной группе без всякой одежды. У должен быть какой-то этикет. Тобаку, tobacco, иногда он делал, делал вид, что курит, но не курил, а просто де де делал вид, чтобы, like take? Take. чтобы обычных людей, чтобы они не беспокоили его. No, no, Внешне no выглядело очень странно бонг ши дал чтобы избежать э, беспокойства от обыч... э, э, Чтобы никто не думал, что он святой, и не беспокоили всяческими просьбами. Он э, собирал кости рыбы и складывал вокруг своего боженого кутер, чтобы люди думали, что он какой-то обманщик. In и вот во Вриндавандаме я долгое время находился, и все же я вспоминаю эти места, я не могу забыть это. И вот один Бабаджи Махарадж был известен как Си, -Си Баба. Yeah. И проблема была то, что все близлежащие деревни к нему приходили с просьбой, что у кого-то сын заболел, нужно благословить, его а кого-то а дочь замуж не, не выдается, надо тоже благословить его. И с такими просьбами множество людей приходило, тут удивлялся, что все случилось. Ему говорили, нам некогда повторять все со своими проблемами, в очередь выстроить Требует чего-то, там кто-то умирает, и надо благословить срочно, у кого-то еще что-то. Вот тут вот, думал, что же делать, куда же спрятаться от всех, и вот он решил хитрость сделать. Oh, он позвал одного подметальщика и говорит, у тебя есть yes. молодая day. дочь, я тебе могу платить. И что делать, что делать надо? надо? Ничего делать не надо. надо. Поставь ты вот посади свою дочь, пускай она сидит перед моим баджанкутиром. И что? Ну и все. Посади, был тебе платить каждый день. Но ну, тут подумал, ничего плохого. И вот эта молодая девушка, девушка сидела перед баджанкутиром. Люди приходили, думали, что это его служанка. А, хотя а, этот Баба Джимараш никогда ни на кого не смотрел с вожделением. И таким образом ну, люди думали, что ну, как бы, не настоящие святые уходили. Таким образом, Баба Джимараджа появилось больше времени для повторения Харинава, а не избавился от этой необходимости благословлять всех пришедших. И таким образом вот он обманул людей, но имеется в виду то, что мы перестали приходить к нему в этом смысле. И вот в шастах говорится, что обманывать мальчиков, в этом нет ничего плохого. И таким образом, когда Гуру Вашнава находит, что мы пассивны, не отвечаем на, на Харикатху, не слушаем Харикатху, не следуем ею, то они уходят с этого мира, уходят с этого they с they общества, являются лилой болезни. <решен> Бхагаван Си Кришна не может отплатить Горки от да Бавузы Махараджа. Бхагаван не может отплатить вам да Бхагаван не может отплатить Бхактивану такого, с It's not possible. Cannot pay. Today is also a very nice day. Tithi of Raghunanda Nacharya. И сегодня день Raghunanda Nacharya. A name. A name written in golden type. Это его имя написано золотыми буквами в сердце Гуранди Махапрабху Рагунандан. Мукундо, Мадхаб и Те, кто по-настоящему совершает баджан, Горанги Махапрабху, никто из них <иконом> не может сказать, что не знает о Рагунандане. Все и каждый. Мукундо, Мукундо. Макунда Мадхав и Нарахари Саркартаку. Нарахари Саркартаку, он Мадху Мати -пабу. Когда Горангамаха Прабху хотел обрести Мадху, Нарахари Прабху пошел в какой-то водоем, но ну, ну, где-то нашел мед. И, и, и, и даже, даже сейчас, если мы удачливы, то можем. Пойдем к самому водоему и попробовать воду с этого водоема. Она, она на вкус подобна меду. Вот однажды меня отвезли туда в то место. Я не хотел, но меня взяли, отвезли. И вот там где-то в, кат... в Катве, с правой стороны, если пойти туда, там место является принятие саньяс и сочетания справа, а слева где-то пару километров. Шри -канда. И даже can сейчас мы можем найти там Дума Чуть little, Дальше, если... Там Нарагари Саркарапат. Не знаю? Then, Nada Haryadi Guru, always Chamar, you know, as we, that's Seva, Madhumati Prabhu. And, it's yeah. <coughs> Mukunda, Mukunda is a, was a doctor, you know, Ayurvedic doctor. Mukunda was doctor, very nice doctor. Там был Мукунда, он был аэриватический доктор, он лечил всех желающих so, этим, so. поддерживал свою жизнь. И там был, он всегда воспевал славу Горанге Махапрабу. На Саркар Прабху, его сева была подобна севе гопи. Я, я говорил о математе его сева была такая, севе, что Бхагаван Сикришна не мог избежать его. Он был очень заинтересован в нем, думал, когда он будет служить мне. Нарохари Адикуди Chamarolulaye You know? Вале Горагададари Аратине Ари Надия Пурабов singing? Not singing. Singing is derogatory. So I should not sing. <laughs> oh, Нужно и где время? Я могу найти время, чтобы но все равно не могу время, чтобы И вот однажды, Мукундо отправился Puri. в Пуре. Puri. everybody в Пуре. И вот он отправился, Одно чтобы встретиться с Махапрабху. И однажды Махапрабху, шутя, сказал: "Омокунда". Я думаю, ты отец Рагунандан или Рагунандан твой? Кто, кому отец, а кто сын? Ты Рагунандан или Рагунандан тебе? Преясни, пожалуйста. Маха он был полон любви, Гуранга Маха Прабу, -прабу не это не вопрос какой-то философии. Маха это не вопрос какой-то философии. И Мукунда говорит о Прабху, и моя в том, что Рагунандан мой Ruk -Nan, Ruk -Nan. отец и я его сын, и Махапрабху засмеялся, да. Ты прав. Why, why? Почему? Поскольку мы все обретаем бхакти от этого маленького «Если я обрету бхакти от вас, то вы мой гуру». Вот в соответствии с этой шлукой. «Если я обрету бхакти от вас, то, несомненно, вы мой гуру». И такого седанта. И вот Мухаппоба был очень счастлив. Этот Рагунандан, с самого детства, мы так много узнали от него. от него, да, действительно. Однажды я был занят одним служением. Я отправился на рынок, чтобы что-то купить, но кто будет предлагать по отношению Бхагавану. И я дал ему задание. О, Рагунандан, можешь ли ты вместо меня предложить подношение Бхагавану, да, просто? кого-то, накормить, я просто. И вот Агуна Дентуш так думал, отец, знаю, просто угостить Господа вот, под нашими, вот когда мать закончила готовить. И вот Бхагаван Гапал. Был ну, вот в, этом, в их алтаре, и вот мать пошла другими делами заниматься, этот мальчик взял… Он ä, пришел к Гопалу, говорит, ешь, я пойду отойду, вот он. Видел, как отец делает, ставит просад перед Бхагаваном, закрывает дверь и уходит. Тот сказал, что ты еще хочешь еще принесу. Вот он пошел, закрыл дверь, через полчаса совершал киртан, но через полчаса открыл, как, как, как, как, как, как ты еще не поел, С ничего не съедено. Отец побьет меня. Ничего не проблема? Почему ты не поел Когда я даю а не Почему? Потом, долгое время, или не и вот он ждал опять, спрашивал, что не ест, разлился, взял палку, сказал, вот если не съешь, то меня отец побьют, а я тебя побью. И Бхагаван явился, начал есть, что делать. Съел. Все съел. then after that everything over. After that, mother speaking. Where is can bring uh, we'll the the uh, uh, out. тоже. Вот отец пришел, спросил, где Брасада, выносили, как копал, все съел. Вот он принял тарелку пустую. Да, это, мама точнее, спросила. Но потом ожидали отца, отца, когда придет. Как, отца. Как? Как? как так Но получилось? И, и вот отец пришел, спросил, где я предложил Бхагавану, ты попросил мне предложить, я предложил, он сосел. И отец сомневался, как это возможно не проверить, и вот он какой принес какие-то ладу, сладости с, с чистом ги приготовленные. И вот отец сказал, хорошо, <связать> вот если Кришна Чепати <связать> дал рис съел, то почему бы тебе еще сладости, <связать> сладости? <связать> ему не предложить, <связать> и не предлагая хорошо. И вот он взял тиладу <связать> э, в тарелке. И вот Гопал не ел. И отец смотрел аккуратно <связать> и... и что, что происходить будет. И вот, когда Гопал не ел, then, uh, этот Агунадан uh, разгнивался и говорит, так, ты, ты что-то 100 сотов... раз ел, а сейчас, почему не ешь, что отец думает, что я обманщик, давай ешь. Я взял палку, then, и Гопал, гопал, и гопал явился и пипит. начал есть ладу. ладу. И тем временем, отец Хотел открыть дверь, чтобы увидеть Гопала, и Гопал опять превратился в статую буквально. Пол осталось у него недоеденная в руке, и сейчас можно найти это божество с половиной недоеденного ладу. Отец был очень крайне удивлен. «Что случилось? Столько преданности у моего сына, столько любви, что сам Гопал начал есть пасад сиварука. Мы предлагали, он ничего не ел. И с тех пор они начали думать, что этот маленький пятилетний Рагунандан, их гуру». Там долгая история. Хочу сократить, поскольку времени мало, и так много вещей связано с Рагунада Начари, когда он опирался в Пури, множество лил там. И Рагунада Начари отправился в Кетури, Рагунадан Ачария он великий, великая личность. Его сын был Ханай И сын Рагунадана Ачари Ханай Тако. Он вечный спутник Горанги Махапрабху. Любое количество обсуждений о тех чистых преданных его недостаточно. Мы можем думать только о том, как это возможно. Для чистых Вашнаву Бхагаван как он ответил им, но не ответил нам, как какова причина. Тот же самый Бхагаван. Тот самый Бхагаван, он говорит с предными, но не говорит с нами. И был один шалагам. Пундарик Виддянит поклонялся этому шалагаму не здесь, в Шихате, но в северной части Индии, откуда Джагнат Меджара Сачидеви и все родились там. Ниламба Чакавати, все великие преданные. И вот этот шалагам мы не можем поверить каждый день. Он а, какой-то золото производил после поклонения. Своего, а, вся, в общем, после поклонения закрывали, а утром открывали. Какое-то золото всегда обнаруживалось. Я говорил Харикатху в том месте. Это там тоже Шалаграм был, но уже не отвечал. Золото не производил. Бхагаван может дать вам ответ, если мы можем достичь того уровня высочайшего сознания. четан может делиться чувством с нами, если мы в полном сознании. Мы не можем обмениваться мыслями, словами, чувствами с этой стеной, но Махапрабху, когда спрашивает что-то, мы отвечаем, Харидас такого, кто, Харидас такого, например, кто, все думают, что здесь, ты хорошо себя чувствуешь в этом В этой пещере мы не можем тут быть тут какая-то ядовитая змея, и вот такого мы не можем приходить к вам на Даршан, тут змеи, отвратительный запах, и мешает нам это все. и когда? Их, Харидас такого не чувствовал никаких беспокойств. И вот если... А потом змея вышла и сказала, But что если кто-то будет тут жить, какая-то великая личность, пускай живет, я не буду беспокоить его. А, точнее, Харидас сказал, что... А змеи-змеи, что если хотите ж, ж, хочешь жить в этой пещере, то а, ж, живи, а если хочешь, чтобы я тут жил, то тебе нужно уйти, поскольку все, кто приходят ко мне, они не могут дышать тот из-за твоего ядовитого а, а, испарения. И вот. И потом сутра Харидас такой повторил. Харинама увидел, что змея вып... большая выползает из пещеры, и она куда-то упазла навсегда и не вернулась. So и вот почему просьба чистый Гуру Вашнау, Бхагаван всегда слышит. Friend... А почему наши просьбы и молитвы не доходят до Бхагавана? Почему? Какова причина? И в тот день я говорил Джива подпишет пишет, что наши молитвы могут достичь Кришны, но через Гуру и не прямо на Кришна Ведона, Кришна Даймой, и Садой. С самого сердца сегодня мы просим, пожалуйста, благослови нас. Мы хотим какого-то позитивного настроения, и таким образом мы можем обрести Вашу милость. Мы можем достичь того уровня. Вы Вайшнавтаку. Вы, вы настолько милостивы. Я думаю, не должно быть никакого лица, никакого никаких плохих чувств в вашем сердце. Я все же молюсь вам о милости. Пожалуйста, даруйте мне милость. Ачайджа-джи-Махараджи ки-жа. Окей. маде-сех. Ястя-стивактир-бхагавати-якин-чана хару абхакт ся кутов махад сато дхавато вахи ван ча Ван-ча-галпад-дроши-ке-пасен-гвача патитанан Try to deep должны размышлять над ее смыслом, снова и снова думать, out. чтобы обрести силу going to take one, going to do, have it. They don't like to do anything.